Привет! Начнем с того, что у тебя есть видео, и ты хочешь сделать из него гифку. В общем, у тебя есть видео. Но при добавлении этого видео в Photoshop происходит ошибка. Чтобы обойти эту ошибку, нужно видео сохранить в виде последовательных фотографий. Теперь нужно открыть Photoshop и добавить на временную шкалу эти файлы. По сути, уже все готово, только нужно нажать на эту кнопочку. Теперь нужно выделить все кадры и выставить задержку. Ну и зациклить анимацию еще. Теперь можно посмотреть, как она выглядит, и сохранить ее для веб. Дальше можно ее настроить, и все, и готово.